и узнаешь бизнес-секреты. Вы не любите записывать живые видео. Для вас это просто катастрофа. Вот сегодня я решила выйти в эфир перед тем, как поделиться с вами полезностью. Итак, вопрос оживления социальных сетей, дать второе дыхание своим постам очень актуально. И сейчас... Я вас познакомлю с одним классным ресурсом. Смотрите. Знакомимся с новым интернет-ресурсом, который поможет вам сделать странички ваших социальных сетей привлекательными и живыми. Итак, супа.ру. Изучаем возможности этого ресурса. На сегодняшний момент он активно развивается. Для того, чтобы начать в этом ресурсе работать, нужно зарегистрироваться. Я уже зарегистрирована, поэтому я сюда вхожу. Создание коротких тематических роликов до одной минуты. Сейчас э, я нажму плюсик «Создать видео». И мне будет предложено создать видео э, на основе шаблона или создать видео горизонтальное, и только на пакете премиум платном можно создать квадратное видео. Эти функции, горизонтальное и квадратное видео, вы создаете на основе тех материалов, которые вы заготовили, и по своим естественно сценариям. Но мы сейчас посмотрим, какие же шаблоны предлагает этот ресурс для нас. Итак, открываю шаблоны. Тематика шаблонов довольно разнообразная, и ее можно адаптировать под свой контент. Это и анонс статей, и новости, и скидки, и голосование, опросы можно делать, сводки новостей, подарок. Можно сделать анонс на какое-то свое живое мероприятие, и таким образом э, анонс э, теста можно сделать. Э, вы, создавая такие короткие видео и э, выкладывая их в социальных сетях, привлекаете э, внимание своих подписчиков. Вот что у меня получилось, я вам сейчас покажу. Вот такое видео я создала как новость по открытию официальной экскурсии в Санкт-Петербурге по крышам, на крыше Санкт-Петербурга. Как видите, видео беззвучное, но в ближайшем будущем, буквально, я думаю, что в августе, этот ресурс уже сделает звуковые видео. Во всяком случае, об этом они пишут в своих сообщениях. Также э, мы посмотрим цены. Значит, э, если вы пользуетесь бесплатным тарифом, тогда на ваших видео будет прикрепляться вот этот вот значочек «Уточка с, э, супа». Если вы же берете э, пакет «Премиум» и оплачиваете его, то у вас есть возможность дополнительно квадратное видео делать. Это то, что очень привлекательно для Инстаграма, например ну и в соцсетях тоже. Это можно не только в МП4, но и экспорт в гифку сделать, наложить фоновую музыку, и также тогда логотипчик вашей уточки не будет присутствовать. Скажите, пожалуйста, вы еще думаете делать вам видео, не делать вам видео, боитесь вы делать видео? Так вот, Ресурс СУПА вам точно в помощь и сделает ваши странички в соцсетей заметнее и привлекательнее. Вам понравилось? Ну тогда не забывайте поставить и написать свой комментарий. А если кому-то нужна консультация, то ссылка тоже под видео на консультацию. Записывайтесь. Обязательно постараюсь вам помочь. С вами была Анна Сурина из Санкт-Петербурга. Пока-пока. До новых встреч.